день добрый а вы кто в смысле что я дрожинек удостоверение есть конечно посмотреть хочу Пожалуйста. как а я я кубовский на я кубовский остановился на чем? Что? Руками не трогайте, пожалуйста. Все это Руками не трогайте. Руками не трогайте. Я вам показал. Я вам показал. Вам показали. Удостоверение отдайте. Достоверение отдайте. Удостоверение отдайте. Достоверение. удостоверение, удостоверение ну, да, я сказал. Что ты мне Что а это такое? А? Уважаем. Такое? А чего вы руками трогаете? Кого? Кто Простите? это такое? Вам написано. Вам написано. написано. Кто? Позвоните в ОГОРАД и узнать, автодружина. И что? Он имеет право остановить транспортные да, средства имеет. Да? Согласно чему? Согласно того, что вы это автодружина. Он что работает. Приезжает? Вот его вот, данные. Я вам предъявил. Но а вы я у тебя взял его, ты что сделал? Вы Инспектора, что это И такое? Смотрите, он имеет право остановить транспортное средство, да, идти проверить за закон... клиентом, кто чему? это такой? Согласно, Согласно это чему? Согласно чему? Согласно чему? Согласно, чему? Согласно чему он остановит транспортное Вы что, вообще тут перепуганы или что? Потому что вы нарушили правила дорожного движения, пункт 11.5 Кто он такой? Камера это покажет. Это кто? Вам сказали автодружин. Какой автодружинник? Вы что сумасшедший что? Что? Это нет, форма милиционера. Нет, это форма автодор... У него даже стоят Ну да. вы, вы сотрудники гироса та инспекции. Он сюда пришел, блядь. Он остановил. Заш... Нашу... Я его сейчас выдуй. Кто имеет право остановить автотранспортные средства? Он имеет право. Кто имеет? Товарищ, товарищ, закон Украины товарищ. о милиции. Как вы держите автомат? 600... Как автомат как держите? Как надо, как держите? Как надо держать? Врачок, блядь. Дулом, куда ты держишь автомат? Куда ты держишь автомат, дебил? Вы вниз. Вниз, нормально. Вверх. Вниз или вверх? Я Почему нормально себя веду. Я нормально себя веду. Кто нормально? Убери вниз Он нормально. 45 градусов вниз. И этого дебилла заберите отсюда, Вниз. я его не сломал Что думаешь, вроде же это дело, автомат на людей сейчас направляет, чтобы нормально Я не просто так здесь стою Почему вы на меня направляете Я на вас не направляю, не направляю. А что я ты не, направляю. не, направляю. А что ты не направляю на вас автомат Вниз оно сможет А, оно сможет. а ты кто, инспектор или нет? А где да Я вам не Потому что у меня скрытая нанесение службы Потому что я с автоматом Как вы вы Какая вы скрытая служба. Он, он стоит меняем с а вы в, в меня автоматом, А вы в чем стоите? В нем жилете. Ну. И вам Смотрите. не мешает одеть жилетку наверное. Смотрите, я стою на дороге. он ну. стоит я, Соглас... я не стою на дороге. Не я не стою не стою. На дороге. Вы сотрудник у вас это инспекция? Да, но он, он не стоит. Согласно на внутренним приказам, стою. вы обязаны одевать жилетки. Не обязан он одевать не стоит на дороге, Я стою если я стою с автоматом. Поймите. А вот это тогда кто такое? с автоматом как только что стоял. Ты нормально стоял Нормально это как? Так, как положено. Положено, а положено как? Приказ. Ну а и куда, куда должно одноправильно быть дуло? Ни дуло в коем, ни в яком разе. Направлено. В напрямку да, людей. Разаваривайте нормально, уважаемый. Смотри, может выдержать, пулю. Да ну, может выдержать пулю, как ты думаешь? Ну, как за... он, да. кто держит вообще на спусковом крючке палец или что? Так палка даже стреляет. Я вы видел. в армии 150, не служили, 7, что ли? Вы да. в армии служили. 657 приказ читал, А Вот именно, вы его читали? Тем, читали. Давали ознакомиться с ним. Вы читали его вообще? Это поверхность вы выдержит, говорить. стрельбу выдержит. Пулю выдержит. Там указано, какая поверхность. Да, ты должен направлять поверхность вверх или вниз, или поверхность, которая выдержит стрельбу? Да он не знает. Досконально расскажите тогда, если вы так А вы знаете, иди почитай. Да не иди, а иди, я с вами нормально разговариваю. Черта уберите этого здоровья. Это Вообще Шокер. Шокер. Вы вообще не разоваете так, уважаемый. Да, да кто это такой? А милиционеры, есть милиционеры, а черт есть жир. А а, да я извиняюсь, посмотрите его глаза. И красный. Слушайте, он походу еще ментный. и укуренный. А ну и потом написать. Да, конечно, еще вы меня не смотрели. Ты сейчас мозг разобьет. у вас входит, совершенно верно. Вам еще раз сказали, это автодружина. Да он, он не имел Как не не имеет, да, имеет. Да, имеет право? Облрада, да что я есть автодружина. Вы понимаешь, не что делать, такое чем? вообще облрада? И что такое конституция? Что такое закон? Причем тут облрада? Автодружина созданная. Вы знаете, как есть помощники участковых и всего остального? Это Это гражданская, гражданская организация. Станавливать транспортное здание имеет право только сотрудник милиции. И, по и только в определенных причинах. Смотри, Этот а дебил это не может добыл. ничего. Уйди отсюда он лучше. Лучше уйди. уйди. Он заявляет нарушение. Допустим, если он выявляет нарушение. Он, Что он привозит, сделал? Он, инспектор инспектор же составляет протокол. Куда оно пошло? И кто ему дал из вас? У них есть... Это у них он Прошло. может остановить транспортное средство? Да. Согласно чему? Согласно их приказу. А согласно законам Украины? Он имеет право? Рот закрой нахер с тобой не разговаривай. 6,5 номер. Так как куп, Ну вы, вы, вы, сам, вы в своем умеете? Ну это ж не мы придумали. У нас есть руководство. Вы кто? Вы О, нет, вы сотрудник милиции. Вот этот человек сейчас совершает противоправные действия. В пользу гражданин. Против граждан. Он остановил транспортное средство. Хотя он по закону не имеет на это права. Мне можно будет, нельзя вам. Все, поехали, Дим. Уберите его, дурака, здорово, или заберите у него жезл. Да. В то мы его словами или в жизнь ему засунем.